Слово особенностях российских потребителей. Мы удивительная страна. И нам нужно понимать наши особенные ценности. У нас низкая самодисциплина и самомотивация. Если ваш продукт помогает это как-то решить, используйте это. Нежелание планировать авралы. Это мой диалог с моим бухгалтером. Я говорю, Надежда, примерно за сколько вы знали, когда нужно сдавать отчетность? Я говорю, почему за неделю до отчетности вы всегда говорите, Роман, меня в этот период нельзя трогать. Терпеливость, устойчивость к лишениям. Противоречилась максимализм крайности. Мы страна номер один по потреблению пробников. Если мы купили журнал, а там пробника нет внутри, кажется, что тебя воровали прямо в киоске с печати. Вот. А если в литуале не дали пробников, все, хана. Просто больше в литуале не ходим, ходим в Эль-де-Бате, потому что там не воруют пробники. Не забывайте, пробники это мега крутая штука. Когда вы выдали человеку пробник, у него есть социальное обязательство перед вами. Вы ему дали что-то бесплатно, и он дальше думает, блин, ты мне, а я-то тебе что сделаю. Это очень здорово работает. Я тоже должен что-то хотя бы сделать. Окей, я куплю. Избирательность, нестандартность решения – это отмечает во всем мире про нас. Прежде чем совершить дорогостоящую покупку, клиенты в среднем изучают 8 страниц в интернете об этом продукте. И это должны быть ваши 8 страниц. Не конкурентов. Чувствительность к цене. Мы суперчувствительны к цене. Избалованы скидками. Мы так избаловали наших клиентов. Они сейчас не хотят покупать, если скидок нет. Кофе мы будем покупать тот, который идет в особой баночке, там, с ложкой или еще с чем-то. Дождемся скидок. А скидки начинают работать, коллеги, это очень важно понимать, только от 12% реального снижения цены. Для многих это убийство бизнеса просто. Экономия. Люди стали экономить. Но на чем не экономят? Наши все исследования показывают, что не экономят на развлечениях, медицине, отдыхе и детях. То есть на том, что вырабатывают эндорфины, и сейчас тренд ЗОЖа пришел, поэтому немного медицины здесь в тренде. Мы становимся внимательных к здоровью, до нас дошел европейский тренд. И это очень важно учитывать в ваших коммуникациях клиентов. Исчезает потребление на показ. Люди уже не покупают дорого и глупо, чтобы на груди было крупно написано. Оно немножечко меняется, другое. Сейчас есть потребление на показ в отношении экологических трендов. Ну и любовь к новинкам. Мы одна из самых удивительных наций. Мы консервативны, но обожаем все новое. У меня недавно обратилась одна компания детских игрушек. Они говорят, Роман, мы... «Голубой океан». Я говорю, что это значит? Он говорит, мы выстраиваем бизнес на том, что мы будем игрушки папам продавать. Я говорю, окей. Я для них специально сделал этот слайд. Женщина знает друзей, надежды, мечты, любовные увлечения, тайное опасение своих детей. А мужчина смутно осознает, что в доме живут еще какие-то люди маленького роста. Это исследование Яндекса. Всем есть 18 лет, поэтому я могу это показать. Женские и мужские слова. Женщина, да? Класс, ребенок, ответ, детский, стих. Мужики, торрент, порно, Windows, футбол, Samsung. Мы тратим время деньги и эмоции, и в обмен на это что-то получаем. Важно дать понять ему, что, дружище, ты потратил мало денег, мало времени, и мало эмоций, но получил кучу выгоды. Мы классные отсюда. Как это сделать? Вот важно понять ключевое правило: все ценности относительны. Нет понятия, вот это ценно для всех одинаково. Кто-то любит Дольче Габана, кто-то нет. В свое время Марианна Прусская собрала золотые украшения, когда Пруссия воевала. В обмен на это знатным семьям дали железные. И железные в тот момент ценились больше, чем золотые. Нет понятия абсолютно ценности. Просто договорились о чем-то, и все. Мы когда проводили мастер-класс в Москве, нам нужно было объяснить, почему нужно идти на мастер-класс. Мы сделали вот такую штуку. Мы сказали, представьте, вы придете на мастер-класс, все знания мастер-класса содержатся в 50 книгах. Книга допустим, в среднем стоит 500 рублей. 25 тысяч рублей это будет стоить. 4 часа считается средним книга. 50 книг вы будете читать 25 рабочих дней. Средняя стоимость там, часа работы в Москве такая-то. То есть вы потратите 300 тысяч на чтение этих книг. Зачем? Придите на мастер-класс, который стоит гораздо дешевле. Как в свое время я покупал цветы, меня поразило это объявление. Они просто показали, что стоила раньше роза и как стоит сейчас. Ты, правда, стоишь и думаешь, нифигово у вас такая была наценка-то, ребята. Но сейчас понимаешь, что наценка была большая, но сейчас вы не борзеете. Будьте честными с клиентами. Вы можете даже сделать такую таблицу, с которой клиент примерно догадается, какая у вас наценка, но зато вы сохраните этих клиентов. Цена является фактором ценности. Кейс про Timberland. Я уверен, тысячу раз все слышали, но хочу еще раз напомнить. Была компания Top Siders. Они придумали модель этой обуви, так она по сей день называется Top Siders. Они ее успешно продавали. Timberland скопировал, сделал такую Вышел на рынок и понял, что ничего не продается, они аутсайдеры, догоняют рынок Топсайдерс-лидеры. И Тимберленд на стадии банкротства берет и увеличивает цену на свою обувь в два раза. Все. Компания Топсайдерс уже больше 12 лет, чем банкрот, Тимберленд знает весь мир. Очень простой кейс, но людям свойственно очень часто обосновывать ценность за счет цены. Лучшее, что мы сделали с батоном, это когда мы повесили такую табличку, очень простой, не больше двух батонов в одни руки. Это было гениально, потому что подходили на кассу, говорят, слушайте, а что такое, что у вас за объявление висит? Ну и продавец, она была не в курсе, она говорила, вот шеф повесил, а что, больше двух не продадите? Он говорит, нет, не продам. И 30% покупателей говорили, давайте два.